Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео мы с вами будем делать новогодний декор в стиле хьюге. Для новогоднего подсвечника нам понадобится вот такой спил дерева. У меня спил сосны, и лучше, чтобы он был круглой формы. Любая белая свеча, желательно вот какого-то такого плана, они продаются в любых торговых центрах. Можно взять вот такую самую обычную, а можно найти какую-то интересную, как, например, у меня, как будто вязаная. Как раз очень хорошо подойдет для нашего стиля. Конечно же, шишки. Вот такие маленькие шарики. Их также можно найти в торговых центрах перед Новым годом. Еще вот такие пластмассовые еловые веточки. Я их покупала на AliExpress, но до того, как... Я их купила, я применяла самые обычные настоящие еловые веточки. И также нам понадобится клеевой пистолет. Устанавливаем свечу в центр спила. По краям раскладываем шишки. Приклеиваем шишки на клеевой пистолет. Между шишек крепим шарики. Между шариков вставляем еловые веточки. Вот такой подсвечник в стиле Хьюги у меня получился. Для того, чтобы сделать вот такой красивый венок в стиле Хьюги, нам понадобится любой природный материал, который вы найдете. У меня это шишки, желуди, грецкие орехи, каштаны. Нужна будет основа под венок. Ее можно вырезать из любой картонной коробки. Также джутовая веревка и вот такие белые бусинки для декора. Завязываем веревочку вокруг нашей основы, за нее будем вешать наш веночек. Теперь начинаем приклеивать декор. Шишки лучше брать не очень большие и начинаем чередовать. Шишки, грецкие орехи, желуди, каштаны... Для украшения венка сделаем бантик из джутовой веревки и бусинок. Отрезаем джутовую веревку и делаем из нее бантик. Приклеиваем на венок и приклеиваем бусинку. Ну что, как вам веночек? Пишите в комментариях, какая красота! Легко и быстро! Для гирлянды в стиле Хюги нам понадобится сосновые шишки, здесь уже можно брать самые большие, колечки сушеного апельсина, джутовая веревка и белые маленькие бусинки. Ну и опять же клеевой пистолет. Отрезаем веревку нужного размера и сюда мы будем крепить наши шишки и апельсиновые колечки. Отрезаем веревочки нужной нам длины и делаем бантик. С помощью клеевого пистолета приклеиваем бантик и бусинку к шишке. Если вы приклеите сюда еще небольшую петельку, то такую шишку можно будет повесить на елку в качестве елочной игрушки. Делаем бантики поменьше для апельсиновых колечек и также вместе с бусинками их приклеиваем. Будьте осторожны при использовании клеевого пистолета, соблюдайте технику безопасности. Теперь шишки и апельсиновые колечки приклеиваем на веревочку. Немного подождем, когда клей высохнет, и можно развешивать нашу гирлянду. Для создания светильника в стиле Хюги нам понадобится вот такая стеклянная ваза. Я ее покупала в Леруа Мерлен. Также нужна будет гирлянда. Ее я заказывала на AliExpress и блок питания здесь вот такой маленький. Он нужен для того, чтобы его спрятать внутри вазы и его не было видно. Единственный минус такого блока, что батарейки очень быстро перегорают и светит гирлянда не очень ярко. Поэтому если у вас светильник будет стоять где-нибудь на комоде или на консоли, то можно взять гирлянду с пальчиковыми или мизинчиковыми батарейками. Для наполнения нам подойдет любой природный материал. Это могут быть шишки, каштаны, желуди, в общем, все, что у вас есть и все, что вы найдете. И я еще обязательно сделаю мастер-класс, как сделать такой светильник из вазы на любой сезон. Если вам понравился такой новогодний декор в стиле Хьюги и вы хотите сделать его сами, то обязательно делайте, фотографируйте и присылайте мне в директ в инстаграме. Мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться, тогда вы точно не пропустите мои следующие видео. Я желаю вам всего самого доброго в новом наступающем году. И до встречи в следующих видео. Всем пока!